Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию мы с вами проведем вместе. Давайте рассмотрим наиболее важные события сегодняшнего дня в экономическом календаре. В 8.55 по времени GMT выходит новость индекс деловой активности в секторе услуг Германии, в 9.30 индекс деловой активности в секторе услуг Англии. И также стоит выделить новость, которая уходит в 15.00 по времени GMT. Это индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ICM. Новости, не сказать, что сверхважные, но так или иначе в пятницу любая новость может вызвать очень высокую волатильность. Сегодня ожидается, что на рынке будет она повышенная. Если мы с вами рассмотрим инструменты наиболее популярные, которые торговали всю неделю, хочется обратить внимание на нефть-марки Brent. Бренд сейчас торгуется на уровне 84,6. Нефть находится в восходящем тренде. И э, есть очень высокая вероятность того, что сегодня в течение дня восходящий тренд продолжится, и мы с вами увидим значение 86, возможно, даже 86,5 – это предыдущий уровень э, с высокой вероятностью, которого цена сможет до него дойти. Из э, других наиболее интересных инструментов – евро-доллар, плюс-минус похожая ситуация по валютной паре фунт-доллар. На текущий момент времени мы видим, что цена находится в Восходящей коррекции На мой взгляд, что так или иначе Нисходящий тренд возобладает И по евро-доллару Текущую коррекцию Я буду рассматривать как возможность Продать по более высокой цене С целью до нижнего уровня 1.05 S&P 500 S&P 500 здесь точно так же Как и по евро-доллару Мы ожидаем небольшой коррекции И дальнейшего снижения с целью 3.900 Биткоин. На текущий момент времени биткоин также после коррекции и появления на рынке позитива многие трейдеры взбодрились и ждали дальнейшего роста по биткоину. Но на текущий момент времени настроения очень сильно поменялись и вероятнее всего биткоин также продолжит дальнейшее снижение с целями 21 и 20. Это перспективы на в ближайшие несколько недель на текущий момент времени из наиболее важных событий мы с вами обсудили практически все вам хочу пожелать успешной торговли зарабатывайте вместе со markets и всего наилучшего до свидания.